Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня у нас идет выкопка еле голубой двухлетки Сейчас мы рассмотрим, как мы его капаем, какая она <музыка> <музыка> Вот она, корневая кладем сюда сейчас будем упаковывать наберем определенное количество перед тем как выкапывать естественно надо пролить вот видите вот смотрите какие сеянцы такие то есть этот двухлетка у нас идет идет на нашем сайте если хотите заказать пожалуйста заказывайте ссылка будет в описании на доращивание еще можно до нового года сажать я имею в виду южные регионы ну а северные вот видите? вот она вот вот корневая у нее видите или голубая вот у нее тоже уже двухлетка она имеет несколько почек как видите вот здесь вот вот она три уже почки ну здесь побольше почек но ну, они слабенькие ну ничего как бы она Крепкой. Она уже находится в спящем состоянии, поэтому проблем с ней не будет. Сажайте смело. Я при минус 5 ее сажал. Если днем у вас стоит плюсовая температура, то днем посадили, залили и все, ничего страшного в этом нет. Сейчас поедет упаковываться уже. Хотя это уходит в Питер у нас. Вот видите, хвойный опад тут. Вон червяки полезли сразу же. Хвойный опад, песок и обычный грунт. Опять насчет грунта. Вот такой грунт мы делаем. Итак, ель двухлетка. Вытаскиваем корневую Вот она Ну такие вдовесок обычно идут Маленькие вот пучок Ну вот, как можете Хорошая есть. Ну, по сантиметрам 10 сантиметров. Ну, где поменьше есть, вот здесь посмотрите, если вот здесь можно видеть, вот поменьше они посеем по 5 сантиметров здесь побольше то есть это идет выкопка ели ели колючая форма голубая подкапываем и стараемся аккуратненько вытаскивать ее ну земля должна быть пролита конечно же С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Всего доброго.